В отличие от физической привлекательности, когда вас привлекает внешность человека, эмоциональная привлекательность заключается в том, что вас привлекает личность человека, его ценности, цели и мечты. Это когда вы чувствуете, что они каким-то образом понимают вас на более глубоком уровне. Возможно, вы чувствовали такую связь со своим лучшим другом или романтическим партнером. Некоторые люди могут даже принять это за физическое или сексуальное влечение. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что в этом видео мы сосредоточимся на признаках эмоционального влечения и потенциальных романтических отношениях. Если кто-то из ваших знакомых проявляет эти признаки, это не обязательно означает, что он пытается завязать с вами романтические отношения. Это то, что вам рекомендуется обсудить с ним, чтобы понять на одной ли вы волне. С учетом вышесказанного, вот 9 признаков того, что кто-то может испытывать к вам эмоциональное влечение. Первый. Вы чувствуете, что другой человек вас понимает. Может ли этот человек понять, как вы думаете и что вы чувствуете на глубоком уровне? Как он может понять вас, не требуя от вас излишних объяснений? Может быть признаком того, что вы развиваете глубокую эмоциональную связь с ним? Второе. Они высоко отзываются о ваших качествах и личности перед вами и другими. Говорят ли они о том, какой вы смешной или умный, с другими людьми? Это признак эмоционального притяжения, если они всегда говорят вам или другим людям о том, что им в вас нравится. Будь то то, как вы морщите нос, когда усердно учитесь, или когда плачете во время просмотра фильмов, они не могут не находить ваши маленькие причуды и черты уникальными и привлекательными. Номер три. Вы ведете долгие разговоры, которые могут длиться часами. Вы пишете смс, звоните или общаетесь с ними подолгу. Общение имеет решающее значение для любых отношений и обычно является хорошим признаком эмоциональной привязанности. Они могут пытаться поощрять ваши разговоры или прилагать усилия, чтобы поддерживать с вами как можно более открытое общение. Даже просто найти время, чтобы спросить вас о том, как прошел ваш день, показывает, что они эмоционально заинтересованы и заинтересованы в ваших отношениях. Номер четыре. Они говорят вам, что думают о вас. Еще один признак того, что они эмоционально привязаны к вам – это когда они открыто говорят вам, что думают о вас, когда вы не вместе. Будь то что-то, что вы сказали, или что-то, что вы сделали, воспоминания, которые вы сделали вместе, могли оказать на них длительное эмоциональное воздействие, и они стали эмоционально привязаны к вам. Номер пять. Им нравится проводить с вами время, но при этом они дают вам свободу. Один из наиболее очевидных признаков эмоционального влечения – это когда они не только с нетерпением ждут возможности провести с вами время, но и искренне радуются и ценят время, которое вы проводите вместе. Хотя они всегда думают о новых вещах, которые они хотят сделать с вами. Также важно, чтобы они уважали и давали вам пространство для того, чтобы вы могли заниматься своими делами. Номер 6. Они ценят ваше мнение, и большинство ваших жизненных ценностей, похоже, совпадают. Приветствуют ли они вас в своей личной жизни и делятся ли с вами своими мнениями и ценностями? Если да, то это признак того, что у них развивается эмоциональная привязанность к вам. Они также могут демонстрировать уровень эмоциональной совместимости, если они поощряют вас выражать свои мнения, мысли и чувства без осуждения, независимо от того, согласны они с вами или нет. Однако, если вы обнаружите, что у вас много общих взглядов на семью, работу и личную жизнь, то такая совместимость может легко перерасти в долгосрочные отношения. Номер семь. Им комфортно быть уязвимыми рядом с вами. Снимают ли они бдительность, когда находятся рядом с вами? Открываются ли они вам о своем прошлом или рассказывают о самых интимных моментах своей жизни? Уязвимость – это признак глубокого эмоционального влечения. И это потому, что она показывает, что они могут доверить вам свои переживания и неуверенность. Номер восемь. Они проявляют интерес к знакомству с вашей семьей и друзьями, и наоборот. Приглашают ли они вас на свои семейные встречи? Если вы оба хотите познакомить друг друга со своими близкими друзьями и родственниками, это верный признак того, что вы испытываете сильную эмоциональную привязанность друг к другу. В конце концов, обычно вы можете познакомить своих партнеров с ближайшими родственниками, только когда вы сами эмоционально связаны и заинтересованы в этих отношениях. Номер девять. Они хотят взять на себя обязательства перед вами, не давя на вас. Вас одолевает мысль об обязательствах. Зачастую мы боимся не обязательств, а скорее обязательств перед не тем человеком. Так что если человек, с которым вы встречаетесь, выражает желание быть преданным вам но не давит на вас в ответ, это говорит о том, что он уважает ваши границы и чувствует сильную эмоциональную связь с вами. Если вы испытывали эмоциональную связь с кем-то, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте подписаться и нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже.